Дорогой друг, в последнее время я очень плохо сплю. Меня постоянно мучают кошмары и запоры. Шучу, только запоры. Ну, в смысле, в смысле кошмары. И в этих кошмарах я всегда слышу только два слова. Только два слова, от которых кровь стынет в жилах, и из-за которых я в холодном поту просыпаюсь. Слышите? Опять? что мы сейчас делаем? Ну, во-первых, делаем а-та-та вот этому парню. Оу, О, мужик, ты серьезно играешь с этим говноперком? Ебать, потрясающий ход, дорогой. Не, ну, может в жизни ты хороший малый, кушаешь кашу и выносишь мусор, но в игре иди отсюда, петер грязный. Чувак как-то уж слишком уверенно бежал, за что я получил. Пойдем проверим точку Б. Это было опасненько, но это все не идет в сравнении вот с этим. Спасибо тебе большое регистрацию урон за то, что в этот раз ты была за меня. Смотри, какие-то злодеи позарились на точку С. Вроде бы это был четвертый. Так как я играю на инюк, стараюсь не сливаться почем зря. Э, э, кто мне расскажет, что это за безудержная вечеринка тут творится? Я могу вот этого дядь понять, который на бутылке сидит в прицеле и смотрит на точку. Но ты-то тут нахрена нужен. Смотришь ему в затылок, ну, хорошо, будь по-твоему. Началась вторая половина игры, и я, как нормальный пацан, рвусь в лоб, ебашь мальчишей. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый... Э, стоп, а, а где это он наступил на эту сраку? Я ч то не помню. Ой, так нравится. задницу. А Около точки «Б» происходит вся движуха, let's go туда. Двенадцатый, я очень близок к цели. Как же хорошо, что я чекнул этот проход именно с прыжка, ну и хорошо, что мой рандомный тиммейт на себя сбайтил дядю, но я отомщу за тебя, неизвестный пацан. Пойду, пожалуй, чекну точку «Б» с балкона. А вот и четырнадцатый попался. Стопает, что запрячька. А Ну-ка погоди. Блять, а ты-то как взорвался. Ой, так в Пришлось вернуться на кухню, чтобы поискать фраги. Знаете, когда у тебя серия из 16 киллов, то не особо хочется сливаться на точке. Особенно, когда на ней Киборг убийца. Делаем камбэк на балкон. О, кстати, это вроде тот э, чел, который в затылке любит глядеть. Странно, почему он без друга. А, нет, друган, братан, тут сорян за ошибку. Ныряем через балкон и встречаю противника, идущего через сад. Кстати, если бы я не пустил скорость-трикрой, то меня захавал бы вот этот мальчишка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 Мужские мужчины, пожалуй, это было самое затянутое вступление, но ничего страшного. Из названия данного эпизода вы догадались, что сейчас у нас будет топ-5 оружий для агрессивного гейминга. Если что, агрессивный гейминг — это никогда. Это наша точка, блядь. Ты выявился, пизды дал а когда мы осознанно начинаем пушить и отвлекать противников от главной задачи. Сегодня, как обычно, речь пойдет о режимах «Опорный пункт» и «Захват точек». Напомню, что данную подборочку я составил, исходя из своих наблюдений и опыта. Поэтому пятое место у нас, как вы уже догадались, за «Свичблейдом», или как я его привык называть, за «Свечкой». За сложность я поставлю, пожалуй, свечки две звезды из 5, так как с этой пушкой справится абсолютно каждый игрок. К тому же недавно Switchblade апнули и накинули парочку метров к сохранению дистанции. Тем самым сделали его конкурентноспособным для таких вот сорян за затофталоби дистанций против QQ9. Одним словом, мета и по-своему имбень для ближних и ближних средних дистанций, с которой в рейтинге сейчас каждый играет. Едем дальше, четвертое место. Да, мне хотелось на это место штурмовочку какую-нибудь закинуть и лучше всего сюда залетает как раз-таки М13 за свой бешеный темп стрельбы. Я, к слову, М13 привык немного по-другому собирать. Обычно я беру какие-нибудь модули на сохранение дистанции. В этот же раз я обошелся вот этим пулом обвесов и скажу вам так. Достаточно резвая пушка получилась, которой я, к слову, ставлю 2,5 звезды за сложность. Потому что все-таки сейчас сверху. Blade на ближней дистанции сможет перебить М13, если, конечно, свечка в руках будет у толкового дяди. Забавно, что М13 до сих пор очень играбельная штурмовка и вообще очень гибкая в плане сборок и постановки задач. Думаю, она расположилась на достойном для нее месте. Напоминаю, что это не топ лучших оружий, хотя пушки в нем тоже ничего такие. Это моя подборочка жарких стволов для дядек, которые умеют делать красиво в рейтинге. Ну и агрессировать там вообще на бутылке. Тут их не сидеть. В общем, вы поняли. Я свои 3 рубля тоже сейчас ставлю и обязательно сделаю красиво, ну точнее, уже сделал прямо сейчас, брата-братья, я Рома Тинитунович и Серега из магазина Сипи Донат зарядили для вас охренительный ивент уходящего лета. Разыгрываем 10 сексуальных боевых пропусков. Короче, что тебе надо сделать, чтобы поучаствовать в такой движухе. В общем, в описании и в закрепленном комментарии я оставлю ссылочку на пост с конкурсом. Ты после просмотра киноматериал по ней перейдешь, прочитаешь внимательно все условия, подпишешься на Серегу. Заодно у него сипишечки зарядишь или боевой пропуск, ну если очень сильно руки чешутся. Только не забудь ему написать кодовое слово брата-брат, -брат», потом подпишись на Тени Туновича, ну и на меня, если ты вдруг этого не сделал. Потом нажимаешь вот эту кнопочку участвовать и все. Изи-бот тебя зарегал. Он рандомно выберет победителей седьмого числа магазина scp Донат. С ним, кстати, свяжется все делает бот, поэтому нужно подписаться, еще раз говорю, обязательно на три телеграм-канала, иначе он не сможет тебя зарегистрировать, как говорится. Только погодите, погодите, господа. Сейчас не нужно закрывать эту киношку и бежать за этой движухой. Расслабьтесь, досмотрим до конца, и я вам обязательно напомню про такой движ. На третье место я поставил дробовик r 90 Очень сильный приятель для обрывов, который по праву заслуживает 4 звезды из 5. Если что, я эти звезды начисляю за сложность, напоминаю. Дело в том, что с r 9 можно играть только на ближней дистанции. Нужно продумать перемещение так, чтобы исключить длинные расстояния. Пацаны со свечками и... со свечками в жопе хотел сказать. И М13 не дремлют. Если у кого-то... Блять. Со свечками в жопе. Почему я это представил? Сорян. В общем, если у кого-то есть желание начать совершенствовать свою игру, то дан дробовик — то, что доктор прописал. Играть с ним несложно, отсечки за выстрел адекватные, поэтому можно себе позволить немного промахиваться. К тому же с дробовиками чтение карты очень хорошо прокачивается и, как я уже говорил, тактическое перемещение. Правило простое на дробашах есть. Дистанцию сократил — значит ты победил, если не дебил. Сборка вот такая. Тут я немного ее изменил для врывов на точке и переменную стрельбу как от бедра так и от прицела. Второе место и 4,5 звезды за сложность получает агрессивный снайпинг. Причем именно с кошкой. Во-первых, потому что пробивная способность на уровне. Во-вторых, подвижность тоже мое почтение очень приятное. Думал, кстати, сначала сюда взять DLQ, но подвижность не та. С кошкой гораздо быстрее получается передвигаться и вообще файтиться. Причем, как вы заметили, во второстепенном оружии у нас режек, который скоростушки прибавляет. Кто меня плотно смотрит, знает, что я вообще, люблю играть как бы с пистолетиком во втором слоту, так как всегда можно подстраховаться в случае чего. Но в этом комплекте мы полагаемся только на точный выстрел. Нож нужен для уже скорости передвижения после выстрела, да и вообще для быстрого передвижения и смен позиций. Я не поставил на первое место пушку, потому что с ней все-таки можно играть на любых дистанциях. Допустим, если агрессивная игра не прет, ну такое бывает, всегда можно уйти в деф и немножко позиционно поиграть, чтобы сильно не подводить свою команду. Спору нет, скиллуха должна бодрая быть, чтобы таким пируэтами заниматься, я уверена, многие гляделчи уже начали познавать такой геймплей, потому что в рейтинге я частенечко встречаю таких вот бегунов со снайпою, господа, вам респектич. И первое место, получается, у нас уже подъехало. самая, по моему мнению, ту хард-волына, с которой нужно безупречно аимить. С которой нужно постоянно думать и не стесняться действовать. Эта пушка держит в напряжении до самого конца боя, и это кабачок. В королевской битве многие недолюбливают данный дробен за то, что он слишком имбовый и может фуловую броню запаншотать. К тому же с ним любой пряник сможет сыграть, прянику достаточно будет просто попасть, ну хотя бы раз. В КБ на самом деле изи с ним играть, ну а вы попробуйте в рейтинге ворваться с ним против штурмовых снайпушек и ППшек. Вот так задачка. Сложность данного дрована в том, что у него неприлично долгое время между выстрелами. Для сетевой игры это очень существенно и даже печально. Раскрою небольшой секрет. У Кабачка самая лучшая дистанция ваншота среди всех помповых дробовиков, поэтому, собственно, я с ним и играю. Но сборки вы здесь не дождетесь, господа, потому что я хочу рассказать про нее вообще в отдельном материале и про свой стиль игры с данным дробеном, потому что это прям какой-то ящик Пандоры может открыться и, короче, next-gen геймплей может произойти в рейтинге. В общем, вы поняли. И, кстати, от вас все зависит, мужики. Просто в комментариях напишите, я не знаю, там, слово какой-нибудь. Кабачок, например. Я, если их будет дохера кабачков в чате, я вам обязательно такой материал... Выкачу. Ну и кулаки заодно шабанить, раз там оказались. Про конкурс совместный с пацанами напомню, как и обещал. Давайте залетайте на этот движух, потому что все же для вас стараемся. Если вам это понравится, еще что-нибудь грандиозное сделаем, так что давайте. Ну а это был Амянский. Все только начинается.